С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор автомобильных инструментов от компании HANS TK109. Набор на 109 предметов. HANS тайваньская компания. Выпускает профессиональный инструмент. Известен во всем мире как качественный инструмент. Используется для СТО, автосервисов. Также покупает предприятия. Ну и автомобилисты. Начнем с упаковки, как всегда. Вот такая вот упаковка идет из картона. Важная информация здесь комплектация указывается, указывается лайфтайм, пожизненная гарантия на наборы Hans на инструмент Hans. С обратной стороны упаковки модельный ряд инструментов, есть которые вы можете подобрать еще дополнительно. И в наборе идет два рабочих квадрата: одна четвертая дюйма маленькая трещотка и одна вторая дюйма. Щетка большая. И показывается, что сама, сам набор, две крышки отсоединяются друг от друга. То есть используются в тележках инструментальных. ложементы еще называют их. Для СТО и автосервис вот Такая прокладка между крышками идет. Качественная довольно, поролоновая. А здесь вы видите комплектация данного набора еще указывается. Не необычно, не как ложится в дешевых наборах Тонкая, которая два раза используешь И она рвется Здесь она толстая И сверху еще вот такое вот напыление Или это еще поролон сверху дополнительный Начнем с трещоток Две трещотки в наборе 1 четвертая дюйма, маленькая трещотка И трещотка 1,2 дюйма Трещотки в наборе 36 зубьев то есть это большой шаг. Есть реверс переключения вправо-влево. Трещотки разборные. То есть можно обслужить механизм. Длина трещотки под 1,2 дюйма у нас составляет 270 мм. Рукоятки здесь полностью пластиковые. Есть реверс, я уже показывал. И быстрый сброс головок. Нажали кнопку, быстро оцениваем. Трещотка под 1,4 дюйма, также 36 зубьев, реверс, разборная и быстрый сброс. Рукоятка также идет из пластика. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка пластиковая. И можно подсоединить трещотку. Есть отверстие в верхней части. Применяется в наборе. Битые можно подсоединять или головки под 1 четвертую, под маленький квадрат. Ну и также использовать удлинители, то есть масса вариантов. Два Т-образных воротка, одна четвертая и 1 вторая. Если снять переходники с них, получаем удлинители под 1 четвертую 150 мм, под 1 вторую 250 мм. Данные переходники адаптеры используем так же как переходник с трех восьмых на 1,4. Это у кого есть дополнительная трещотка по 3,8 дюйма под одну, с 3 восьмых на 1,4 и с 3 восьмых на 1,2. Такое универсальное решение. кардана под одну вторую под одну четвертую. Карданы здесь э, скреплены заклепками черного цвета. Это сталь. Они идут усиленные. Здесь совершенно нет ни люфтов. Очень качественно сделаны. Молоток 300 граммовый, длина 300 миллиметров. Рукоятка идет ореховая. Три ключа трещоточных на 72 зуба. Размер 17-19, 12-13 и 10-8. Две свечные головки 16 и 21 мм, внутри имеют резиновые вставки, для того, чтобы свеча не упадала во время откручивания. Головки длинные, общее количество 12 штук. Самый маленький у нас размер головок 4 мм, 6-гранная, самая большая у нас на 19 мм, 6 граней. Головки короткие, под 1,2 дюйма ряд и под 1,4. четвертую. Под 1 4 у нас 13 штук, под 1 вторую 12 головок. Вернее, под 1 четвертую 13, под 1,2 вторую 15 головок идет. Под 1 вторую самая маленькая у нас 12 мм и самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 246 грамм. То есть она здесь такая увесистая. Под 1,4-ю дюйма головки маленькие, самая маленькая 4, и самая большая на 14 мм. Как видите, в наборе HANS э, головки, идут нижняя часть у нас матовый цвет, верхняя часть идет глянцевый. И надпись 32 мм, логотип HANS и код товара по каталогу HANS данной головки 4400. Головки торкс. 8 головок по размерам у нас е 10 е 12 е 14 е 16 18, 20, 22, 24. Самая большая торкс. Все они идут под одну вторую дюйм. набор бит 22 штуки. Под 1 четвертую. То есть под маленький вороток и под маленькую трещотку. Торкс профиля. Крестообразные, шестигранники и шлицевые. То есть биты уже идут с адаптером прессованные. И все подписаны. То есть на кейсе есть надписи. Допустим, лежит бита ячейки, надпись, размер данной биты ячейки. Так, верхняя, верхняя крышка. У нас ключи торцевые шарнирные. Идут в комплекте 4 ключа идет. Размеры 10.11, 8,9, 14,15 и 1213. Пассатижи и кусачки. Длина 165 мм. Рукоятки здесь идут резиновые, такой мягкий пластик, можно так характеризовать. Также номера есть по каталогу кусачек и пассатижей. Чтобы не повторяться постоянно, каждый, каждая единица инструмента в наборе имеет свой номер. По этому номеру вы можете найти, допустим, молоток тот же самый, или любую головку в каталоге «Ханс». То есть потеряли, допустим, ключик трещоточный. Вот по коду 11055 м вы можете найти вот только ключ в каталоге HANS. Есть каталоги бумажного формата, есть электронного. Можете скачать в интернете. То есть это также подтверждает, что у вас набор оригинальный без подделок. Как любят спрашивать у нас покупатели. Отвертки. Общее количество отверток 6 штук. Крестовые у нас 3. И три шлицевые отвертки. Отвертки магнитные, с закаленным жалом идут. Рукоятки удобно. Удобные, очень удобно лежат в руке. И они, когда у вас лежат на столе, не скатываются. Потому что есть вот такие вот выемки. То есть поставили на стол, и она у вас зафиксировалась. Ханс, надпись на рукоятке, с обратной стороны маркировка отвертки. Ну, сверху. И набор ключей. Э, набор ключей комбинированных. 12 ключей. Размеры восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19. С комплектацией все. Теперь кейс состоит он из двух частей, две крышки соединяются металлическими штифтами. Инструмент у нас все прекрасно фиксируется, только доводите до конца, чтобы щелчок был. Запирается набор на четыре защелки. Защелки пластиковые красного цвета. Сам кейс идет темно-зеленый. Внутри кейса также есть надпись HANS Tools TK-109. Вот такой вот логотип внутри кейса также идет. Ну, говорить о том, что мы нашли здесь какие-то вмятины, следы от литья, то есть неровно литье. Такого нет, потому что набор качественно изготовлен. Это профессиональный набор. Что еще? На инструменте защитное покрытие идет. И матовая, и глянцевая. Вот видите, ключ-то-щеточный, у нас глянцевое покрытие идет. На ключах комбинированных идет матовое покрытие рукоятки. Сам рожок идет глянцевый. Гарантия на инструмент HANS, на наборы, пожизненная. Пожизненная, кроме бит. Биты это расходники, расходный материал, чтобы вы не путали. Так, кейс показал уже 4 защелки. Защелкивается. Сам кейс пластиковый, темно-зеленого цвета. Пластик здесь жесткий, хорошо пружинит. Видите, здесь вот такой вот рисунок. Надпись Hans World Class Tools. По габаритам кейса ширина 56 см. Длина с рукояткой у нас 40 Высота кейса 10 см. Вес самого набора 12 кг. Однозначно рекомендуем к покупке, кому нужен качественный инструмент, не на один день, не на месяц, а на года, чтобы работать. И напоминаю, что в нашем магазине вы получите хорошую скидку на инструмент HANS. Спасибо, до свидания.